Друзья, вот такую я увидел белку в парке, где мы с вами гуляем сейчас. Она По ветке бежит, прыгает. Видимо, она меня услышала. Вон, видите, друзья, какая белка. Вон, вон, вон вон. Я думаю, это редкий кадр, я заслуживаю за это. Громадный жирный лайк какой-нибудь интересный друзья комментарий от вас давайте тихонечко ее подойдем подкрадемся и посмотрим смотрите какая мелкая ну, смотрите